Нет одного. 31 декабря. Человек правом предложение. Но это ж.. Главное не предложение. Главное, чтобы они сами не Потому что вдруг вот ч... чупак один добавит, скажет, добавляй мне. Я его добавлю, он будет убивать меня. Преследовать мне как маньянка. Вот это я боюсь. Погнали в Шинамби Лайф 2. Лайв. И если у тебя VIP север там. Нет, у меня севера вип, я тимоля лайк уже как-то не хочу. Там просто ролик записал и там.. Никто не зашел в него Я не мог зайти. Ух ты! Так это что пози, который сегодня говорил про него? Привет. Все, я может происходить. Все происходить, там правильно будет так сказать. Да неужели босса убиваете? Окей. Ку можно дать по И добавить друзьях моник. Да, можно, лайк, подписка, в дискорд в описании, там в дискорде помещения, ролики с кодами. Именно в ролике, описание. Вот. Не можно скинуть. Там <занято>, занято и так там полезные ссылки. Например. Чтоб продвинуть ролик. Владислав. Хватит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 мне окей okay, держи роль да как-то легко вообще добавить роль очень держи роль ты можешь добавлять принцип лисик нажимать но для этого ты не можешь эти запретил вот так вот ну всем читать разрешать может быть даже запрещать надо да, кстати ну, а это, как так управление оповещениями с маленькими вот так сделать другой смайлик из не нашего ну, ну хоть добавится тоже чату там управлять закрываем доступ в общем вот у чата тут, чат, тут не, не, нет никакой атаки и так тут нас сейчас второй запасной тут вот тоже никого нет опа она тут ничего вообще не писал привет хай ой, хай ой. ой зай зачем написал зай зай зайди потолок все прячем, прячем, потом буду читать. Э, можно быть модером. Окей. Окей. Что бы что бы сделать? Да, все нормально. модером да. 4. Так это торы 4, который нам не помог. Окей. Если помог, то я тебе добавляю. Так, участники. Найти никнейм. Как находить никнеем? Помогу тоже. Ко там север в дискорде. Давай помогу, помочь вот. это твой по держи модератора я такого не знаю не знаю а так и тут и снова ну держись два модератора сойдет держи в общем добавил тут есть еще реклама северов я на него скидываю север он может перейти любой человек также он может на мой сервис скинуть это типа коллаборация. на как это будет правильно объединиться и так там что-то ценность есть заявки дать мне меня куча ревер кидает точно держим 3 как заказывала да ну, думаю можно да поэтому окей я к вам кинул заявочку кстати это на не заходил не например на описании изменить. Да, это давно я не изменил. Так, скрываем Discord. Чтоб тоже -то не выкинул мне с, с Смайл. Вот и смайл добавлю. Ну, не знаю. Да, мне тоже не хватит. Ну ладно. Итак, не, все мои тут отлично. Помощники. Тоже новый. Да. держи тоже. Подождите меня хватит. Спасибо большое. Что, что мне дали столько. Так, описание кошки что изменить. Например, на полезные ссылки На ролике. А ну-ка, вот это место. А, блин. Это, кстати, описание названия. Ну, я думаю, так правильно будет. Так что еще изменить? На желающих так гамбургеры ладно хайп будет хэштеги возможно будущем кто-то тупо недет по хэштеги э, в майнкрафте в робоксе это будет прикольнее так это вроде бы но не так так так проверяем за gas я не знаю вроде бы ага ну окей, ну держи держи держи ой ну, ну ладно в принципе заберу ка держи а ну, а и думаю хватит такого покажем и че покажем позе пишет я не могу к тебе зайти а, север за, забитый я не могу к тебе зайти не знаю пытайтесь пытайтесь или создайте отдельный север кто-то может или мне где-то найти а пустой север а, можете тоже найти с помощью какой-то штучки мозгачь смотрите нет тут за меня лица еще на пайтах набрать там я пойду миг окей лайк подписка вас добавляю. я пересмотрю заполненный ли север очень даже важно север зайдем принимаю заявку все пожалуйста Давай, сервер, зайди. И описание описании Так, и добавь, вот, добавил, все нормально. Так, же нас тут у нас? Нет, места есть. Еще шесть мест, думаю, он зайдет. И заехать будем потом Может еще босс а можно еще. Ой, ой, а так и ж ещ только начал один стрим делать. Может давай, завтра стрим сделать еще один завтра, дам еще одного по Может завтра будет получше, а? Окей. Давайте до завтра. А мы продолжаем стримить. Это не заканчивается стрим. Какие статьи? Статьи. Статьи у питомцев вообще никакие, но зато есть некоторые слабенькие. Я их продам, между прочим. Зачем мне нужны? Слабые паты. Я их закуплю, прям сейчас закуплю. Окей, okay, прям сейчас закуплюсь, смотрите. Продаю, захожу на остров. Даже кто купится Блин, как я вспомню. Минус 50 нужно. Чтобы купить там у сенсея научиться. Новым навыкам. Кстати, вы готовы уже к Новому году? Ой. О, отлично. На автомате слушайте. Вау. Окей, okay, лайк, подписка. чтобы потом. Ну, вдруг еще будет ниндзя 3 будет еще новый Бетт. И описание нужно изменить. Точно, точно. давай еще раз. Не, не хватает места. Значит, нужно раздавать слабый Бетт. А если не хотят по Бетт брать, вот, например, на один не хотят брать, продавай тогда. Продавай. А сильных оставляй. Блин, нет. Тут... Не, ну тут, конечно, можно задонить. Новый год, поэтому в следующий раз в кошелек. Не, не мой в кошелек. Не надо, ясен. Суджей кошелек. Окей, все, буду продавать, тоже продать.